очень долгий. И, как показала практика, очень неэффективный. Давайте найдем тропиночку. Пусть она не такая проявленная, да? пусть она сквозь папоротник идет. Мы свой третий путь найдем.